Сил. Но отсчет времени и статус у этого гражданина, что он военнослужащий, уже начинается с того момента, как он убывает со сборного пункта, то есть отсюда. Он уже отсюда убывает военнослужащим. Ну понятно, что он еще не будет включен в списке части, то есть до вечера или до завтрашнего утра. Это уже другой вопрос. Но уже считается у него статусом, что он военнослужащий.